Здравствуйте. В этом видео мужчина заснял необыкновенное явление. Что это могло быть? Явление природы или знак Божий? Напишите в комментариях под этим видео. Как вы думаете, что это было? И опишите ваши предположения. Заранее большое спасибо. С вами была Оксана Марченко. До новых встреч. Сегодня 23 марта 2022 года. Сегодня такое интересное явление. Вот я уже повторно начал снимать. Вот показываю. Солнышко. Вот она, И от солнца начинается обруч. Я вот э, нахожусь как раз под этим э, обручем. Вот такое э, по бокам солнца. Как оно называется? Вот я забыл. освещение. Э, Потом идет по кругу. Вот она идет. Э, белый обруч. Вот идет. Появляется второе солнце. Вот она, потом дальше идем, идем, идем, идем, идем вокруг, вот, появляется третье солнце, и вот идем, идем, идем, и вот обратно доходим до солнца, и что дальше интересно, поднимаем голову наверх, представляете, вот еще тут один обруч в виде радуги, и вот она, посмотрите, какая красота, это о чем говорить? Какое-то волшебство, красота. Вот я опять снова опускаюсь, на солнце вот смотрю. Вот. Это я сейчас смотрю на юг. Вот. Ухожу на запад. Вот. Это свечение, но ну как зимой обычно бывает такое вот. И дальше вот идет обруч, как колпак какой-то вот надо мной. Я вот посередине нахожусь. Вот первое солнце. То есть второе солнце уже. Идет, идет вот круг. Вот он. Сам обруч. Второе солнце. Дальше вот идет вот это свечение вокруг. Там как вокруг солнца. Вот солнце само. Поднимаемся. Вот оно. О, не чудо ли? Посмотрите, какая красота. Это что-то невообразимое. Первый раз я в своей жизни вижу. Господь Бог нам дает что-то, какой-то знак, наверное. Аль-хамдулилах. Пусть все будет хорошо у нас. Аль-хамдулилах.